Как вы поняли, мы сегодня будем делать самоделку для нашего любимого друга, Шурика. Все, что вам понадобится, это бутылка. Думаю, с нахождением бутылки вас проблем не найдет. Нам нужна не смарт-бутылка, а крышка от бутылки. Угу. Вот это запах. И нам понадобится любой болт, который мы нашли на помойке. К примеру, вот он. Нормальный. И две гайки для него. Вот я все и нашел. Две гайки и болт. Также нам понадобятся две любые шайбы. Вот также нашел две шайбы. Все туда же к этому мусору. Вот мы все и нашли. А нет, погодь. Блин, просрал крышку. Вот, болт, две гайки, две шайбы. Все, что нам нужно для этой самоделки. А, чуть и не забыл. Также нам нужна наждачка. И самый дешевый клей, который мы нашли в магазине. Ну вот и все, можно приступать к работе. Дальше берем шуруповерт и вставляем шуруповерт этот болт, чтобы шляпка торчала из шуруповерта. Закручиваем. Дальше подходим к точильному кругу и начинаем точить болт, точнее стачивать шляпку. У вас должно получиться что-то типа этого. Для большей ухватистости можете сделать его вот таким вот, чтобы шур поверт его было легче взять. И он не проскользнул. После чего берете пробку. Находите в ней центр и пробуриваете ее. Я думаю, показывать не буду, сделает каждый. Вот что у меня получилось. Получилось недоотверстие какое-то. Ну и пофиг. Чем ровнее вы просверлите отверстие, точнее к центру ближе, тем удобнее будет работать этим инструментом. Следующим этапом мы берем гайку. Накручиваем на болт, который мы только что спилили, точнее шапку ему спилили закручиваем не до конца примерно столько хватит далее фигачим шайбу после чего прифигариваем крышку последним этапом прижимаем все это гайкой вот что у нас получилось, но это еще не все берем наждак накручиваем примерно вот так ну короче тут думаю проблем не должно быть делаем полосу которую мы будем приклеивать, должна получиться примерно вот такая вот ленточка которую мы сейчас приклеим к этой пробке так, кап кап кап так что то не капает самый ненужный момент забивается эта фигня короче достал эта фигня теперь капаем ниже. Ой, -ой, ой, куда тихо? Прям смазываем обильненько и наклеиваем ленточку опля. Главное, чтобы не приклеилось раньше времени. Блин, чуть пальцы я не приклеил. Вот, получилось, понял вот такая фигня. Сейчас подождем, пока она застынет. Так, продолжаем. У меня разрядилась камера, так что пришлось идти домой и заряжать камеру. У нас получилась вот такая вот фиговина. Теперь эту фигуру надо вставить в журтоверт. Так, на ту сторону кручу. Во. Вот, как раз-таки она, она чуточку ржавая. Ну-ка засоним. Но вроде бы результат есть. Давайте найдем что-нибудь покруче. У меня тут глушак от Урал остался или дружба, не помню точно. Короче, сейчас проверим на их глушаке. Блин, что-то коряло как-то. Да и мое но тут еще менее заметно Но ну, вроде бы чуточку блестеть начало вот надеюсь что видно что то наждак уже стерся ну и ладно все равно на один раз хватит вот такая вот самоделка разве что я ее делал два раза первый раз она у меня получилась кривой чем ровнее вы сделаете тем меньше биений будет Например, на этой биение не сильное. А на этой это просто вообще писец. И за такую самоделку получаю Кубок Неведомой фигни. Во, какая фигота. Сам не знаю, что это такое. Ой, так вернись на место. Все так и было. Все, стой. Тут чего-то не хватает. Блин, все равно фигня какая-то получилась. О, кубок неведомой фигни. Тут белым на белом написано ДИЮ. А почему написано белым на белом? Потому что у меня просто маркера другого не нашлось, так что я белым на белом написал. Тут есть, конечно, легендарные слова. Оригинальные. И тут тоже. ой ой тихо, тихо. Падает. Во. Ой. так все так пусть и останется все так и было но пока что всем до свидос пока и все остальное короче я это пошел отдыхать